Здорово, земляки! Вот сейчас актуальная тема. Проблема такая. Коронавирус. Все его боятся. Я тоже начал бояться. Вот. вот страшный такой. Вот сфотографировали его через микроскоп. У него вот такие рога, значит, да, как корона. Вот. Наверное, кусается. Ну, короче говоря, тут придумали нам, чтобы мы в масках походили чтобы не заразили дружка-дружку. чтобы, значит, мы дистанцию держали. Да. Ну, дистанцию держать трудно. Вот, рассказываю. Я, значит, в одном месте, значит, стоял в очереди. Да, ну, коммунальные платежи надо было заплатить, там касса такая. Вот. Я, значит, стоял, ну и маленько приблизился. Так, одной. женщине, значит, красивая женщина стоит. Ну, как не приблизиться? Ага. Она меня отталкивает, говорит, держите дистанцию, от полтора метра видите на полу разметка. Я смотрю, да, действительно разметка. Ну, разметка уже обшарпанная, стертая, там люди ходят, значит, некоторые шаркающие походкой ходят. Вот я пенсионер, да, а я еще, слава Богу, тут уж, чтоб не сглазить бы, шаркающей походкой не хожу, я еще хожу как надо. Но. Ну, ходят люди шаркующие походкой, эти тетенькие швабры после людей что там подтирают. Ну, и вот эта разметка их, не там где, значит, этим скотчем залепили, значит, там цветным, где краской намазали, все это дело кончается. Вот, стирается. Надо опять там рисовать, опять лепить, ну, и, в общем, да. Ну, и трудно человеку соблюдать вот эту самую дистанцию. Я что придумал-то? Я что придумал? Вот, мне не жалко, я дарю, я патентовать это изобретение не буду, я не буду патентовать это изобретение. Вот кто хочет запатентовать, да, что я изобрел, вот пусть запатентует, пусть получает всякие там Нобелевские премии, например, вдруг дадут, да. Вот я еще придумал. Вот трудно человеку дистанцию эту самую полтора метра держать, но глазомер не у всех хороший, зрение не у всех хорошее. Вот у меня сейчас зрение пока тоже начало маленько портиться. Раньше хорошее было зрение. Но глазомер у меня, ну, можно сказать, профессиональный. Я все-таки работал в таких профессиях, где мне нужен был глазомер. Да. Ну, правда, я и линейкой, и рулеткой пользовался. Но где-то надо было и на глазок все это делать. Да, вот. Но не у всех это отработано, не у всех натренировано. Пока еще. Я так думаю, что со временем, если дальше коронавирус будет нас перзать, это, ну, люди просто вынуждены будут, да, вот, рассказывают же, что, если, значит, мукроба из человека вылетела, да, вот он чихнул, кашлянул там, дыхнул, вот мукроба вылетела, если полтора метра она пролетела, она, если не сдохнула, то, ну, ослабнула настолько, что вроде того, что человека уже до смерти заразить не может, ага, вот поэтому эти полтора метра и придумали, придумали бы и побольше метров, ну, просто не позволяют эти помещения, эти самые. Это надо сразу улицы ширше делать, шире, э, раза в два, в три. Это двери надо делать ширше, раза в три, в четыре, да? Но это, сейчас это технически, это не самое, да и не целесообразно, потому что, а вдруг мы дружно возьмемся и победим, например, этот коронавирус, и потом все опять все двери переделывать? Вот, все эти улицы, обра... ведь они же как построены, все с расчетом, ну, чтобы нам удобнее было, чтобы с дома тепло лишнего не выходило, чтобы... ну, короче, все продумано, люди же мозгом думали, когда все строили, правильно, вот, ну, а, а сейчас вот соблюдать надо и этот самый, э, дистанцию вроде того, что придумали, да, ну, наверное, люди понимают в этом деле, вот, и что, и трудно, трудно, я говорю, держать эту самую дистанцию, да? Глазомер не у всех хороший. Я что, придумал? Самый простой способ, самый простой. Это вот, ну, лыжные палки, знаете, вот, ходят эти, я тоже ходил одно время, интересно, хорошо, вот, взбадривает. Вот, э, шведской ходьбой, значит, да, да, очень позитивно для здоровья. Вот. так вот, эти самые лыжные палки, ну, не обязательно две носить с собой в этом случае, можно одну носить. Вот, если у тебя глазомера нету, а палка у тебя такая, что ты, вот она, полтора метра, ты можешь ее вот так вот нести и, это, раз, уперся в человека, а, не приближайся, и сам тоже вот такой вежливый, не при, извините, я не приближаюсь, вот. Короче говоря, ну, если вот руки у человека заняты, ну, надо в носу поковыряться, надо за ухом почесать, надо, например, э по телефону что-то говорить. Надо, ты сумку держишь в этой руке. Например, зонтик держишь, дождик льет. А ты, значит, там ну никак не можешь вот соблюсти эти самые э, полтора метра, потому что, ну, палку в руке держать не можешь. У тебя руки заняты, например, да? Руки заняты. На этот случай вот я как раз и придумал. Это мое ноу-хау, мое изобретение, можно сказать. Патентовать его не буду, да? Вот. Я нарисовал его. Я, конечно, не великий художник. Я, можно сказать, художник-абстракционист. В этом случае. Ну, абстрактно так нарисовал, да. Вот, человечка нарисовал. И вот, вот, показываю. Вот, человечка нарисовал. Вот это у него, значит, вот... На нем ремешок одевается, да, вот, ремешок одевается. И к нему прикрепляются, значит, эти самые полутораметровые вот эти самые палки. И потом такой большой-большой хула который в радиусе, значит, там дает, значит, эти самые полтора метра, да. Вот. И, значит, это... Ну... Не у всех, например, на поясе, вот у кого, например, пузо большое, да, это дело, например, на пузе держаться не будет, да? Вот. Ну, э, тут можно его, например, на шею повесить это. Вот. Это я вот такой вариант нарисовал. Вот. Можно и на шею повесить. Вот оше, ошейник нарисовал, да, вот. Можно и на шею. Ну, тем больше к то привыкать придется, вот. Все дело идет к тому, что кошейникам тоже надо будет привыкать. Вот. Ну. Но... Тут уже, как говорится, сразу нескольких зайцев бьешь. Ну, двух как минимум. Вот. Ты к кошельнику привыкаешь, вот, и к поводку, и вроде того, что ты соблюдаешь эту самую, вот, дистанцию эту, безопасную, как говорят, полтора метра, да? Вот. Вот это мое изобретение. Да, вот, как, как говорится, ну, правда, тоже вот в двери, в те, которые у нас сейчас вот сделаны, входить сложно. Ну, это дело можно вот как-то вот наклонять. Вот мы же привыкшие, например, вот сейчас уже наш же с колен подняли, да, а раком поставили. Вот. Мы же привыкшие сейчас вот кланяться, да. Скоро, скоро вообще э, будем кланяться всем господам. Вот. Ну, чтобы, значит, вот привыкнуть, вот, вот этот самый кружок, он тоже помогает. Он помогает. Вот будешь вот так вот в дверь входить, тебе как-то надо будет наклонить это дело, да, Шо? кольцо-то, ну, дверь же не, не трехметровый, правильно? А у тебя кольцо-то трехметровое получается. И тебе надо будет его наклонить так, чтобы оно по диагонали у тебя, значит, в эту дверь вошло. Ну, можно, правда, использовать материалы такие э, гибкие, там, маленькая резину там или еще. Ну, короче, <coughs> можно даже массовое производство этого начать. Вот я это дело изобрел, да, придумал, вот ну, доработать это там уже всю технологию, это уже я оставляю, как говорится, грамотным инженером, <coughs> а этим грамотным, значит, эффективным менеджером, вот, которые сейчас вот у нас командуют, ну, ну, вот они же, я так слыхал в Москве, когда, значит, вот это самое, э, придумали, вот, чтобы все в масках ходили, ну, сразу вот эти эффективные менеджеры, значит, да, там вот, ну, Собянин там, вроде бы, этот, Ишок тот там, Купили вот эти самые фабрики по производству этих самых масок. Ну, и цену подняли, значит, так, чтобы, значит, вот эту самую э, затрату свою отлупить назад, значит, чтобы еще и прибыль эту получить. Ну, как? Ничего личного, только бизнес. Вот. Ну, короче говоря, вот так. Так что, <coughs> вот это мое изобретение. Я себе, может быть, сам с мастерю тоже. Я человек не без руки, слава богу. Если вот я увижу, что я покупать не буду, ну, мне не по карману это все покупать. А вот, если я уверен, что люди начали в таких, значит, ходить, да, вот, если, значит, партия наша Единая Россия, там, и правительство, и все там наши высокопоставленные наши руководители, значит, вот это дело одобрят, да, и, значит, дадут добро там какому-нибудь бизнесмену, значит, это, открыть производство вот таких вот хулахопов таких, да, вот, то тогда, тогда, значит, я тоже, ну, себе смастерю сам, наверное Ну, если будут ругаться И скажут, что самодельным нельзя Ну, я как-нибудь наскребу денег там Ну, буду, например, супчик без мяса кушать Там, кашку буду кушать по дешевле, Ну, денег наскребу и куплю себе их Эту самую, да Я же, я же не жадный Да, вот так вот, короче Вот вот такое мое изобретение да Ну, шутки шутками а вот в этом году зимой конечно много людей помрет потому что вот ходят сейчас люди в масках я тоже как-то походил пару-тройку дней мне не понравилось ходят в масках своими собственными выдохами дышат вот иммунитет от этого у человека не укрепляется вот, особенно пожилые, у кого плохие зубы, вот как у меня, там разные э, хронические болезни, там, легочные, горловые, там, прочие, да, воспаления какие-то есть у всех, ну, почти у всех есть, вот, конечно, да, вот эти выдохи, если мы их обратно вдыхаем в себя, да, это на пользу не идет, мы от этого быстрее заболеем и помрем, так что смертность повысится, вот смертность повысится, а наши... Уважаемые, любимые наши руководители, они, значит, постараются, вот, побольше денег дать журналюгам, чтобы те побольше писали, что это все от коронавируса народ помирает, врачам, чтобы врачи, значит, ну, врачей как их можно эксплуатировать? Им можно сказать, не напишешь, что коронавирус, уволим нахрен, да, пойдешь вон улицы подметать или что-что там, вот. Ну, ему, он же на доктора учился, он хочет доктором работать. Да, он, конечно, да, а куда ему деваться? Он, напишут, коронавирус. Вот так вот, имейте в виду. Вот, так что смертность повысится. Вот помните семью Лыковых, эти староверы, которые ушли в тайгу, значит, да, от цивилизации. И пытались там, значит, да, они были здоровые ребята. Они вот, ну, писали же это в газетах и в телевизоре показывали еще при советской власти. Что вот они там, это самое, ходили этих... Ловили на бегу, на бегу мужики ловили зайцев. Ну попробуйте ты вот на бегу поймать, значит. Ну здоровые были мужики, тайе жили. Вот. А как к ним прилетели самые на вертолете, не на голубом там, на каком-то вертолете прилетели эти журналисты и пообщались с ними там, рукопожатие там, почаевничали. Так вся эта семья Лыковых и вымерла. Там одна агафия у них, эта самая живая, осталась как-то, ну, как-то сумела приспособиться. Ну, женский организм, он как-то э легче приспосабливается. Ведь вот, посмотреть, мужики там мрут ра раньше. Вот. Короче говоря, она как-то еще пожила какое-то время, несколько лет, и тоже померла. Вся семья Лыковых померла. Почему? Потому что длительное время они не получали обмена вот этими самыми разными микробами, которые вот, которыми мы вот обмениваемся, мы живем, мы общаемся, мы э, трогаем дверные ручки там, здоровкаемся там, в общем, в столовой кушаем там с посудой, которую, например... Посудомойки плохо помыли, да. Вот он поел, он маленький, что-то у него какая-то зараза есть. Я тоже поел, и маленькая мне тоже зараза помыла. Короче говоря, мы обмениваемся этими мукробами, и у нас иммунитет приспосабливается под это дело. Вот. А так как мы сейчас вот начали эти, изобретать палки, чтобы толкаться, значит, не... Да, чтобы держать эту дистанцию. Стали вот в этих масках ходить. Вот. У нас иммунитет очень сильно будет. Ну, короче... Вот эти самые гл гл гл глобалисты, которые придумали, да, уменьшить население на земле, они давно придумали уже, что вот говорят, 7,5 миллиардов, земля не прокормит, надо уменьшить, надо процентов 80 убрать, надо из, да, из 7,5 миллиардов оставить 1,5-2 миллиарда, ну, вроде того, что где-то около половины миллиарда будет это их э, семья, друзья, э, в общем, при, прислуга ближайшая, да а остальные там полтора миллиарда это будут, как говорится, работяги, которые будут их обслуживать. Да, вот. Вот таким образом они хотят оставить нас. Да. Ну, раньше решалось просто. Вот, чтобы сократить население, они делали просто большую войну. Вот были две мировые войны. В эти две мировые войны Погибло, значит, там по нескольку десятков миллионов человек. В основном погибала беднота. Вот у буржуев у них, значит, экономические проблемы, да, у них кризис, да, потому что они на самом деле они не умеют правильно планировать и производство, и экономику вообще. Вот, у них кризис. И они эти кризисы свои решают просто. Устраивали вот просто большую войнушку. И в этой большой войнушке погибала в основном беднота. Они богатели при этом. Да. Вот. Теперь большую войнушку устраивать страшно. Потому что сейчас есть такое оружие, которое может убить не только бедноту, но и их самих тоже может убить. А им помирать неохота. Им охота вот жить. А чтоб мы его помирали. И вот хитрый способ такой придумали. Вот. А то я вот как-то сказал, я говорю, это маски заставляют одевать и. Дистанцию держать, чтобы мы не собирались толпой и против, например, против президента, там, против депутатов, там, не устраивали там митинги, например, да. Вот. Мне говорят, аргумент такой. А мне говорят, а черт, же тогда во всем мире? Вон во Франции, там, в, в Японии, там, везде вот такая фигня творится. Объясняю! Это международный сговор буржуев. Международный сговор буржуев. Вот. Они вот. Мировую войну это никак не могут. Мировой войной не могут сократить население. А сократить население им хочется, надо. Так вот, они и придумали это самое страшное название коронавирус. Да. И дурачат нас. Рассказывают нам сказки, заставляют нас маски носить. Вот. А на самом деле, на самом деле... Вот. Но полицаем, конечно, выгодно было маски надеть. Почему? Вот я смотрел в Ютьюбе, значит, ролики, как э, в конце 2019 -го года, там, 2019 -го года, э, в некоторых городах у нас прошли эти самые митинги против Путина, за отставку Путина, да, например. И полицаи их начали разгонять. Ну, особо рьяные полицаи. Они больно не церемонкались, они били там и женщин, и, да, вот, ну, видно же там, они и женщин, там, и стариков стукали, да, дубинками своими, вот. Ну, теперь же все это снимается на камеру, сейчас у всех в карманах эти смартфоны, айфоны, там, прочие телефоны, все, снимается на камеру, их поснимали, и потом такие, вроде, ну, сердитые, наверное, люди, за то, что их там кого-то родственника побили, Ну, наверное, я так думаю, поймали, отдубарили нескольких полисаев, там вот самое. Да. Так вот, полицаям теперь выгодно, чтобы их лица бы не запоминали. Теперь они эти самые маски с удовольствием одевают. Да, с удовольствием. Потому что зато их нельзя запомнить. Теперь они могут свою совесть выключить, например, да? Вот. И даже если там соседку или какую-нибудь там подружку там встретят, могут ее ай, промеж лопаток там или про, про поперек спины, значит, там, с резиновой дубинкой, значит, да, потренироваться, вот, короче говоря. И это никакой судовище им нету вроде того, что их никто не заметил, не запомнил. Вот, поэтому они маски носят с удовольствием. Ведь вот они, посмотришь, вот ролики, да, вот, как они идут по улице и начинают привязываться к людям, да, вот, человек идет там, что-то, и полицаи, значит, начинают подходить к нему, там, типа, документы спросить и прочее, полицаи сначала идут вроде сами, у них маски опущенные на подбородке, там разговаривают про между собой, не боятся дружку-дружку коронавирусом заразить, вот, а тут, когда к людям подходят, они сразу маски одевают. Это у них уже отработанный рефлекс. Что, не дай бог, а вдруг ситуация повернется так, что придется, значит, применять там, э, э, как говорится, свои, э, да, строгость сильную, да, вот, и в этом случае, чтобы их бы не запомнили, да, они теперь с удовольствием одевают эти маски. Так что это у них тоже спасение, вот. Да, вот, такая штука. Но вот, разобъяснила, да, Короче, это, как говорится, буржуи всех стран, объединяйтесь, как раньше вот было, пролетарии всех стран, объединяйтесь, теперь пролетариев разобщили, напридумывали, вот даже у нас в России напридумывали разных, много-много разных партий, с разными красивыми названиями, как говорится, вот, лебедь раком щуку, вот, а вот и ныне там, вот. это, это все хитро сделано, ну, ладно, да, вот, ну что, вот предлагают нам сегодня вот ходили, ходили девушки тут в красивых майках, в этих футболках у них тут Единая Россия написана, медведь там такой на фоне ихнего полосатого этого знамени, который еще предатель этот самый генерал э, какого я даже фамилию за, э, да о, Власов, фу ты, Власов, о, генерал Власов. Вот, плохих людей даже и запоминать неохота. Но я вот помню генерала Панфилова, который, значит, под Москвой Гитлера остановил. Вот, я помню генерала Карбашева, который заледенел, да, его обливали на морозе водой. И он, значит, сам погибнул, да, но отказался работать на германских фашистов. Вот я их помню и буду помнить вечно и буду внукам рассказывать, чтобы их помнили. Потому что это наши герои, да, генералы, вот, а вот был генерал Власов, да, предатель, вот, он под этим полосатым вот этим трехцветным знаменем ходил, вот, теперь это полосатое знамя у нас вот над Кремлем стоит, да, вот так вот, ну, ладно, спасибо за внимание, пока, и до свидания.